В первой лекции вы сказали, что любить, несмотря ни на что, может только очень сильная душа. С точки зрения первооснов, как это можно объяснить? Хороший вопрос, сложный. Сейчас попробуем ответить. Вот смотрите, мы с вами движемся естественным путем развития от центр внутреннего круга к периферии, к первому кругу. Вы знаете, насколько сложен и тяжел переход с внутреннего круга на средний. Вы еще не знаете, насколько тяжел со среднего на высший, потому что там еще очень мало кто был, по крайней мере, из живущих ныне. Но из живущих ныне совершать переход с внутреннего круга, жизни на, на круг абстракции добра зла традиции и свободы пытаемся мы все. И у, очень многих у нас это получается. Вы знаете, каким трудом это достается? Вы знаете, какими жертвами это достается. Все приходится оставить внутри мира людей. Первооснова любви которая наполняет информацией принятия. отлично от чувства любви, но сродно с ним. Конечно же, любовь это принятие. В чем сила души, которая достигнув действительно целостности, а целостности, напоминаю, мы можем достигнуть только на втором круге, вот она достигла целостности, ей больше не надо возвращаться, отгрызать от себя куски, снова становиться нецелостной. Она освобождена от этого. Она весь этот путь уже прошла. Все, гейм-овер. Переход на другой уровень. Но при этом она берет и возвращается. Потому что того, кого она любит, он остался там, он нецелостный. И ему надо помочь стать целостным. И сильная душа возвращается обратно, чтобы помочь. Вот про эту силу я говорила. Когда можно вернуться обратно только потому, что есть там остался тот, кого ты любишь больше своего собственного опыта. А это действительно сильная душа. Я не знаю, как объяснить это иначе, но я думаю, что... Вы меня поймете, коллега, задавший этот вопрос. Этого можно и не делать. Но тот, кто это делает, мы не говорим о выгоде здесь какой-то. Мы говорим о том, что такой, такое сознание, не говорим о человеке, потому что это уже не человек. Такое сознание... Совершая нечто подобное, возможно, способна получить от этого мира, от нашей реальности, что-то нечто большее, что могут получить все остальные люди. То есть, возможно, и все остальные маги, которые проходят этот путь. Возможно, мир покажет то, что не показывает никому. Возможно, я не знаю. Я, не знаю. я предполагаю лишь только. Я очень мало встречала подобных людей. Очень мало магов и не магов. И не людей. Но отказаться от магии только потому, что остается кто-то, кого ты очень сильно любишь, это действительно поступок. И такая любовь не может быть оценена тем, кто не испытал ее сам. Поэтому говорить об этом и рассуждать, что это может быть за любовь и какие преференции от этого исходят, я, пожалуй, не стану. Я вам рассказала механизм, как это делается, а оценивать подобное действие вы, наверное, будете сами. Будете сами.